Многие люди, в том числе и я, мы являемся жертвам определенных стереотипов или даже мифов. В особенности это касается страха зимнего строительства. И на самом деле, беря во внимание наши поговорки такие народные «Готовь сани летом, да, а телегу зимой» говорит о том, что нужно конкретно к этому готовиться к какому-то опасному периоду времени. Но на самом деле, так ли это в реалиях, в современных реалиях строительства? Какие технологии позволяют нам строить, невзирая на погоду, на минусы даже? Мы поговорим с генеральным директором компании «Красный апельсин» Сергеем Родионовым. Приветствую тебя, Сергей! Добрый день! Расскажи нам, пожалуйста, о опыте, поделись какими-то моментами, чтобы вот этот миф, можно сказать, распался. Хорошо. Я попробую, хотя, по сути, я не расскажу ничего нового и сверхъестественного, поскольку строительство – это довольно консервативная тема, и основные законы в строительстве они выработаны уже давным-давно, и все их просто используют. А основные страхи про зимнее строительство присутствуют, как правило, в сфере малого, малоэтажного строительства, именно в сфере ИЖС, и эти страхи больше всех и, скажем так, Используют потребители, потому что если мы посмотрим на многоэтажные строительства, то там, конечно, нет никаких страхов, дома просто строятся, строятся, строятся и строятся. Основной фактор зимнего, зимней стройки – это, конечно, отрицательная температура и все процессы, которые связаны с водой и с влажными процессами. И э, всего лишь навсего нужно избежать того, чтобы эта вода замерзала. Как только вода э, не замерзает в технологии строительного производства, все процессы в целом происходят без всяких каких-то ужасных страхов. Э, есть, конечно, некие... Дополнительные мероприятия, которые необходимо производить в период зимнего строительства, ну и любая компания, которая выполняет работы в соответствии с правилами и нормами, конечно, эти мероприятия организовывает и производит. Так что никаких сверх там страхов и сверх чего-то сложного в этих процессах нет. Да, есть определенные дополнительные мероприятия, их нужно просто производить. Ну это понятно, даже она получается определенные технологии залития бетона даже в жару, да, особенно в влажном, мы да, тоже да. выполняем. Это считается нормальным и мы не боимся строить летом. Какой, какой Сергей у вас вообще есть реальный опыт строительства вот именно при низких температурах? Ну, на самом деле, мы строим зимой э, весь свой опыт. Ну, 20 лет я работаю на загородном строительстве, 20 лет каждую зиму мы что-то строим. Да, бывает, конечно, зимы в Ленинградской области, которые нам очень сильно способствуют этому, и бывают такие зимы, как сегодня, которые совсем не способствуют. Но, тем не менее, стройки продолжаются. Опыт заключается в том, что, значит, у нас... Некоторые сыпучие материалы приходится сначала прогревать перед тем, как использовать э, ну, нерудные песок, материалы. Да, да песок, делать. например. Обязательно необходимо использовать противоморозные добавки для бетона, потому что это крайне важно. И самое важное и самое, скажем так, Затратная часть – это прогрев бетона. Прогрев бетона до, при том режиме, который определен нормами, чтобы вода не замерзала и бетон не замерзал, а именно набирал свою декларируемую прочность. Вот, собственно, это главная, главная задачи, которую мы решаем зимой. Грейте чем пушки или там кабель, прогревающий через трансформатор. Мы используем и тот вид, и тот вид. Все зависит от объема конструкции и от ситуации, которая происходит, ну, от температуры. Во-первых, в загородном строительстве мы там совсем жуткий минус, конечно же, не производим никакие бетонные работы. То есть у нас там мы ловим погоду до минус 10. Ну, оптимально это даже выше минус 5 Тогда да, мы э, производим работы. Если конструкция небольшая и возможность сделать тепляк, то мы э, делаем тепляк и прогреваем дизельными пушками. В них, как правило, температура там, до минус 10, можно нагнать до плюс 15. И температура конструкции при этом держится в диапазоне плюс 5, плюс 6 градусов. А добавки какие используете? То есть раньше я помню там, вот эти все американские там, пенетроны и так далее для влаги. А в данном случае сейчас... В данном случае при... Э... Доба... Завод не отгружает бетон без противоморозной добавки в отрицательное время Противоморозная добавка используется в основном для транспортировки бетона И как таковой для набора прочности она участвует частично Основная задача это предотвратить замерзание и обеспечить положительную температуру конструкции На период времени, это 2-3 дня, пока бетон то есть пройдет тот химический процесс, который и заложен в технологию бетонных работ то есть вот бетон сам по себе, когда застынет, вот тогда уже можно температуру опускать и дальше он уже будет набирать прочность э, в, в той реальной температуре, которая есть. Есть особенность, она заключается в том, что при низких температурах бетон набирает прочность медленнее, но это учитывается в тех, технологическом процессе. Ну, в любом случае, получается, завод отпускает, у них своя лаборатория там есть, то есть можно там какие да. подтвердить. Вы еще дополнительно делаете там эти кубики, да, я так понимаю, для лабораторного Да, исследования. да. А, На сегодняшний день, ну, мы во всяком случае работаем только с теми заводами, у которых весь процесс производства до отгрузки бетона, он фиксируется. То есть у них стоит оборудование, которое может поднять информацию вплоть до пропорции замеса любой партии бетона. Они нам предоставляют документы, мы по этим документам уже работаем там, при составлении исполнительной документации. Кубики заливаем на каждой заливке, храним их, при необходимости отдаем в лабораторию для провер... дополнительной проверки прочности бетона. Ну понятно, это значит здесь простая лабораторное исследование, плюс мы можем проводить там на месте, да, какая плотность там набралась, там какие-то, помню, пирометрами проверяем, потом там, да-да-да. Это было давно. Мы выиграли тендеры, помню, лет назад, 15 назад, в Томске, где уже в сентябре там минуса. И я лично присутствовал при этом, как это все ужасно. Так, а какие вот конкретные вот ошибки, такие очевидные, допускают люди, компании при строительстве зимой? Uh -huh. Но э, основная ошибка – это, конечно, попытка сэкономить. На сегодняшний день, э, ну то есть э, какое-то время назад э, технология прогрева бетона была чуть-чуть э, сложнее. Она заключалась в том, что прогревали бетон э, при напряжении 36 и 48 вольт, а для этого необходимо было использовать трансформаторы и дополнительную мощность энергии. Для прогрева бетона требуется большое количество электрической энергии. На сегодняшний день очень много вариантов кабелей, которые используют напряжение 220 вольт, и мы их в том числе используем. То есть вот это вот оборудование не требуется, и прогрев бетона стал менее затратным. Чем меньше конструкция, тем меньше затрат на прогрев. При монолитном строительстве в основном прогреваются там колонны, балки, ригеля. Это не очень затратно совсем. Что касается заливки плит перекрытия и фундаментных плит, здесь, как правило, используется комбинированный прогрев, ну, чтобы быть уверенным на 100%, что температура будет достигнута. То есть она в любом случае будет достигнута. При прогреве бетона постоянно происходит контроль этой температуры, потому что если вдруг мороз усилился, значит нужно либо добавить электроэнергии, либо добавить количество пушек, чтобы температура все-таки схватилась хранялось в том диапазоне, в котором бетон набирает необходимую прочность. Сергей, вот еще такой вопрос. Здесь я понятно, можно там лабораторные исследовать, на месте посмотреть. Как быть таким банальным песком? Потому что мы понимаем, что та же плита, она должна быть на ну, какой-то твердой основательной основе, да, тавтология. Как здесь можно обеспечить? потому что я знаю, как зимой привозят песок, он там камнями и замерзший. Вы как-то заранее готовите, прогреваете? Что это происходит? С песком на самом деле ситуация обстоит, может быть, даже чуть-чуть сложнее, чем с бетоном, потому что песок проводами не прогреть. И мы стараемся планировать работу таким образом, чтобы песок все-таки засыпать в плюсовую температуру, потому что в этой ситуации он будет уплотнен именно таким образом, каким должен быть уплотнен. То есть он будет не замерзшим, а именно уплотненным. Соответственно, мы планируем сделать таким образом. Если вдруг нам это не всегда удается, тогда опять-таки устанавливается такая большая-большая палатка, и греется пушками. В этом случае есть особенность, которая заключается в том, что тепло, как мы знаем, все уходит наверх, и чуть проблематичнее прогреть непосредственно основание. И здесь приходится засыпать песок слоями, для того, чтобы не оказалось, что мы засыпали, например, там, полметра песка, 10 сантиметров прогрели, а остальное не прогрелось. Поэтому слоями прогреваем, и эти работы производятся без остановок. То есть, если мы остановимся, то опять все промерзло, и это уже не уплотненный песок, а замерзший. Поэтому тут, да, есть некие особенности и да. своя специфика. Соглашусь, соглашусь, я немного тоже строитель, совсем чуть-чуть, теоретический строитель. Мне вот вопрос такой, я простой обыватель. Я понимаю, что это конские цены. Да просто конские сцены строить зимой, может быть, на самом деле строить летом. Вот из твоей практики, насколько вот эта цена является, ну, можно сказать, основой, почему люди отказываются представительства, или это, или я ошибаюсь? В большинстве своем, опять-таки, все зависит в первую очередь от компании и от ее подхода и нормативная. Удорожание земного строительства это 1,5%, но это нормативное. Конечно, в зависимости от общего бюджета дома и тех конструкций, которые производятся в зимнее время, есть там некий минимум. То есть, допустим, дом стоит 5 миллионов, вот 5-миллионный дом там за полтора процента, если он весь строится в зимний период, этой суммы, конечно, недостаточно. Вот. если дом стоит там от 10-15 миллионов, то вполне можно вот этот вот прогрев обеспечить в пределах этой суммы. Но, опять-таки, загородное строительство это такой довольно своеобразный рынок. И большая часть компаний, она не поднимает цену на это зимнее удорожание. Ну, то есть зима в работах у нас всегда спад, ну, во всяком случае, в нашем регионе. И, соответственно, как правило, компании, которые строят зимой, они это делают просто за свой счет, грубо говоря. То есть, вот смета, она как была летом, так лет что летом, что зимой, она одинаковая. Но вот эти все затраты, которые там в пределах полутора процентов производятся для обеспечения технологии выполнения работ в отрицательной температуре, это в большинстве случаев по рынку компании тратит за свой счет. Ну и если компания вдруг не производит этих действий, ну это, конечно, уже вот это и есть ошибка, это и есть нарушение. Но я очень внимательно смотрю там, за всеми коллегами, которые работают. На сегодняшний день по рынку это на очень высоком уровне. Ну, то есть За редким исключением встречаются компании, которые пытаются там, проигнорировать какие-то моменты. Я больше скажу, что на сегодняшний день по рынку качество загородного строительства выросло по сравнению даже с пятью годами назад в разы. А там 10-15 лет ⁇ это несопоставимые вещи в принципе. То есть рынок он развивается динамично и качество повышается просто огромными шагами. Сергей, есть ли какая-то особенность при зимнем строительстве связана с выбором участка? Да, конечно. В зимнее время выбирать участок ну, не рекомен... ну, я бы не рекомендовал, потому что в зимнее время все засыпано снегом, все хорошо и все красиво, деревья в снегу. По факту, по участку в летнее время можно увидеть болото, свалку, мусора. Там, ну все что угодно. Поэтому э, зимой можно покупать участок, если летом вы его видели. Если вы его не видели летом, то и зимой покупать вот такое ну, довольно рискованное мероприятие. Ясно. Ну какие, какие вообще современные технологии? То есть мы рассмотрели, да, это значит добавки определенные, прогревы. Мы понимаем, что нужно выбирать э, участок летом. Геология, естественно, что много на этом экономят. Вы как про, еще помимо строительной вы занимаетесь проектированием. Какие еще, может быть, мы не обратили внимания на технологии, связанные с зимним строительством? Основные технологии в зимнем строительстве – это использование материалов, разработанных для использования в зимнее время. Это сухие смеси, строительные смеси, кладочные растворы, клеи, которые можно использовать при отрицательных температурах. В них во всех тоже указан диапазон, в который можно применять эти материалы, но он там в целом бывает до минус 10% все остальное время нужно уже выбирать температуру, в которую, ну, в, то есть не производить работы там, где ограничено производителем. В основном это касается процессов, которые связаны с флагой, повторюсь же, и там бетонные, кирпичные, каменные работы. Что касается работ с деревом, деревянное домостроение, тут, конечно, весь срок, время строительства и зимние ограничения влияют только на то, чтобы Люди могли действительно фактически выполнять работы там, не замерзая на улице. Все остальное, в принципе, уже без ограничений. При этом, конечно же, увеличивается срок строительства, ввиду того, что как вот сейчас два дня шел снегопад огромный. В это время, конечно, производить работы ну, даже по, техни... по условиям безопасности не стоит. Вот. Но ну, снегопад закончился, продолжаем дальше, разгребаем снег и работаем. Значит, подводим итоги. Так, поговорка «Готовь сани летом, а телегу зимой» она, конечно, имеет э, смысл, но э, нужно э, подходить тоже с умом э, к таким нюансам. Э, даже вот я думаю, что подготовка э, фундамента да, под, под залитие там, плиты, я думаю, да, может быть, э, стоит делать его летом, да, залить, если есть возможность. Ну, я бы сказал вообще, что э, вот э, загородное строительство его можно спланировать вполне э, разумно. И Оптимально, когда, например, в осень, в зиму входить с проектированием, если готового проекта нет. За зиму разрабатывается проект, к весне, к марту месяца, к апрелю проект готов, рабочая документация готова, и начинается уже цикл стройки при положительных температурах, ну, условно в стандартном режиме. В большинстве случаев там, дома практически любой площади загородных за сезон выстраивается общая часть дома, Коробка, коробка дома, так называемая, и дальше уже можно выполнять там, внутренние работы, а к фасаду вернуться в, след, в следующий сезон. Дома площадью там, ну, до 300 метров, даже до 400 за сезон, там, с марта по октябрь, вполне реально выстроить с фасадом, то есть все влажные процессы в летнее время, но ну, в положительную температуру, все выполнить, закончить. Вот это вот самый такой грамотный, самый правильный подход. Большое спасибо, Сергей. Uh, у меня, конечно, много еще вопросов есть. Uh, такие моменты меня интересуют, может, мы в следующий раз там поговорим, или с вами, или с вашим архитектором. Например, нам интересны тенденции, какие сейчас происходят. Ну, вот, как вот сейчас началась норма uh, мастер-спальня, uh, да, где uh -huh. есть там гардеробная и отдельный санузел. Нам интересно вообще узнать, какие вот есть сейчас э, нюансы. Вот я совсем недавно узнал, что делают прям э, кухня-столовая и прям есть отдельная кухня, то есть в домах. То есть то для меня это как бы была новость. Ну, понятное дело, там гардеробные в каждой комнате. Да. Ну вот, и э, многие как бы люди спрашивают, что бы хотелось там какое-то, что-то включить. Но ну, это может быть мы в следующий раз поговорим. В любом да, случае, хорошо. Сергей, спасибо большое. Мы говорили с руководителем генеральным директором компании «Красный апельсин». Я потом все реквизиты укажу, контактные данные, можно обращаться да. к людям, которые умеют строить и летом, и зимой. Все, всем пока. Да, совершенно верно. Всего Спасибо, доброго. Андрей.